О, -о, -о, О, привет, Марины. Хлоя. Привет. Привет. Я не знаю, она, она была. Флоя. Ой, вы, я, вы, здесь обновили немножко. Хлоя. Хлоя, я пойду, я поищу. Ой, это не Хлоя. О боже. Да. Ты это кто что? такая? О, Хлоя. Привет. привет. Ой, булочки, что? Так, я так понимаю, ты Зои. Страхую, так, ну, и содная. вот эту записку... Ой, нет, не эту. И вот эту записку Хлоя? писала ты. А, это я. Да-да. Да, -да. Ой, да давай, дай мне. Понятно, очень «Очень здравствуй, бил я бил мэр учитель. этого города, не смотри на эту голову. Тот мэр скончался. Ладно, мы его Мы его убили. Да. Хлоя, вот работает у меня экономиста. Так, кстати, Хлоя. Хлоя, что? Uh, да, ты посчитала, что у нас там до да города сколько стоит будет, там что-то, да, До города моя мама решила вам сделать скидку в десять тысяч. тысяч. Так, 10 это сколько? Uh -huh, Давай. Тебе Я попрошу, может, она еще скидку сделает. Может здесь. Ага. Давай. Сколько там будет до города, ехать охрану нанять и т.д. Получается. Тысяч. получается минус тут все равно 100 тысяч смотри скидка минус да, и обратно у меня столько денег нету Хотя, если... так это если ехать знаю я знаю как мы делаем так э ней кони, кони кони кони, кони, да, кони. Да. Мы, мы, мы возьмем хотели. коней коней так. да коней возьмем и все так, с мэром мы договоримся. Вон Зои будет нам да, бесплатно отель оформит. Смотрим. Так, охрана, ну, плюс-минус за охрану. Я знаю. один Вот один, одна охрана, ну, пять тысяч, максимум. Ну, И мы наймем там охрану. А за одну охрану 35 тысяч? тысяч. Или за 10? Штук? 5 тысяч. За 15. Ну нормально, за 35, за 15. Я и могу... лошадей, но лошади не так дорого стоит ну пять. Ж... Поедем ну, и в... ну, не всем городом надеюсь. Надеюсь, надеюсь. вот Хлоя. Да -да -да. Ну, надеюсь, вот, вот, ну надеюсь, да, 4Х. вот 4 4К станет, ой, 4К лошадь, ну если я вот за... ты точно поедешь, я поеду, ты поедешь, а, кто там еще с нами собрался, Феликс нет, вроде нет. собрался, Лука, ну, да. не знаю, ну поедем, вот, охрану 5, 35 тысяч, ну, мы можем... вот мы к вам поедем, Пойдемте покажу, где вы можете пока переночевать, вот как это, бы. Ну, вот вот я, я с вами могу поехать, у меня проезд бесплатный. Ну, вы-то с нами я на лошадях пойти, нечего тут произведем. Ну вот с кем-нибудь спасать. Вот, заходите, это Ой. тут ваша силы. Не обращайте внимания, не обращайте. Не обращайте внимания а, на кровь, она о, просто да. тут. Это компот, это компот на Компот разлила сегодня пила уже. Это, это я ей приносила компот, она уронила. Там это вот, компот. А это разлила. украшение. А... Это награда это в честь да. силы. Того, что она это, это видите, это меч в камне. Меч в камне. Да. Меч в камне. Его да, надо вытащить, там, там если ты геракул. Она, вы... она вытащила, и ей дали грамоту. Зато да, да, да. была да. в детстве паранор... Паранор... паранормально Можете нормальная. спать вот тут, вот здесь. На диванчике. На диванчике. Потому что кровать Хлоина на диванчике, как будет в принципе, я раньше спал когда не было дома. А сейчас у меня есть все, поэтому... Ну, в мэр теперь... Ну, в теперь... Ну, да, я теперь мэром стал. Ой, ну ты же не против, что она будет у тебя тут лежать. Ну, я думаю, они сами тут знаю. Ладно, разбирайтесь там. Так. Смотри, Видишь, у нее какая-то интересная напоминает да. камень. камень это как бы сказать моя дизайнерская одежда очень даже прочная. на камень похоже. да вот булыжник булыжник доставили да, булыжники вот булыжник. Вот, вот булыжник. Ди диарит, да да да. А, оси вот оси. знакомьтесь это кузнец Маринет она нам сделала вот такие из такие вот топорики у меня топорик меч и что у вас за топорик кстати ну-ка удавьте мне им Топорик. ой ё-моё вы мне четыре это остались. а ну-ка я вам сейчас сколько половина мне боль а значит мы сильнее. а если я мечом от вы из-за этого ли сердечки у меня там Иначе еды поешь, если у вас убиваешь. ешь. Не ешь. Флой? Неужели флой там... Компот разливает опять? Два О, сколько? Э -э два. Два, два, два и половина. Ну... Ну, с меча... Ой, с меча тоже вас можно как бы кокнуть. Но не сильно. А у ой, нас слой, вот такая есть думаю. суперская броня, которая из ло... Зло... У нас есть вариантовая там, там есть броня, она очень самая прочная. Потом она еще с незели Ага. А Хлоя там экономится, она экономит. У нас стоит, там где-то миллион. У нас все жители в шахте копать, потому что деньги как бы всем нужны. Да. У нас с этим старым мэром все экономика как бы Это... пошла коту под хвост. Ну, с... ой, со старым мэром точнее, старый мэр вообще бездельник ничего не делал. Новый мэр сейчас все сделает. Когда у него такие помощники хочет. Да, Маринет, секретарь. И... Это экономичество. Да. Да. Можешь сказать, да. я вот это я и дизайнер одежды. Ну, тоже, как она, кузнец, я тоже могу сказать, секретарь. Понятно. Да. А у нас где-то Нин, у нас строитель да. по городам. Он, наверное, поехал в другой город, чтобы... А, он там в другой город еще пошел. А, а, ну, так, да, Сабина это... у нас, я не знаю, где она давно уже. Она уехала Лука... как то средств своей вроде. Лука тоже куда-то вроде уехал. А, нет, Одного Лука года. вроде. Да, он даже еще да. не. Он за... Он приезжал, что-то снова да, куда-то уехал. Здесь Конечно. жил я раньше у Феликса. Теперь, Теперь живу я в мэрии но в мэрии вообще после старого мэра вообще Это все что? надо переделывать да, тут там муляж какой -то. ладно до идите уже ночь мы тоже пойдем да, идите. мы тоже пойдем, я идем. Мы тоже пойдем. А, да, а мне надо в кабинет а, надо пополнить да, эти ящички Ладно, пойду в комнату свою. Да, да, да. Вот по это? ящикам, кстати, отчет не сделать? И что там по ящикам у нас?